Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Школьная летопись». Я Эдуард Прошин, а в гостях у нас сегодня мой хороший товарищ, генеральный директор и художественный руководитель Донецкого драматического академического молодежного театра Владислав Слухаенко. Владислав, добрый день. Добрый день. Да, заранее предупреждаю, что с Владиславом мы знакомы давно, поэтому общаться буду на дружеской ноге. Владислав, мы с тобой не виделись с момента финала конкурса «Лидеры России». С тех пор прошли такие важные события, как успешный, а может быть даже триумфальный гастрольный тур по многим городам России. Вот расскажи, пожалуйста, что это была за акция, как она родилась, какие города вы проехали, какие спектакли давали? Ну, собственно говоря, этот гастрольный тур возник по инициативе Росконцерта. После начала э, спецоперации освобождение территории Донбасса, которая военная операция началась. Наш театр перестал работать, как бы для зрителя в этот момент был приказ, поскольку скопление массовых людей было запрещено. Вот. И Росконцерт вышел с такой инициативой для поддержания театров, театральных концертных организаций Донецкой Народной Республики с предложением гастрольных туров на территории по городам Российской Федерации. Вот. Помимо нас в этом гастрольном туре участвовал также театр оперы балета Донецкий, театр кукол ансамбль Донбасса и вот мы четыре коллектива вот, выехали он по 13 городам России в каждом городе мы показывали 2 спектакля 26 показов было длился больше месяца ну действительно это такой уникальный опыт и для нашего театра в целом для любого театра наверное потому что очень насыщенный график очень интересные гастроли, интересные города вот, абсолютно разный зритель вот. поэтому для нас у там хороший опыт был и в целом как бы астронная деятельность для любого театра это как кислород в крови но в этот момент для нас это было особенно важно но наверное, важно это не только для нас было потому что я так понимаю что гастрольный тур преследовал несколько целей донецких коллективов вот учитывая и обстоятельств которых мы сейчас существуем очень важно наверное все-таки для зрителей и городов россии в общем-то познакомиться не с абстрактным жителям донбасса а с конкретными людьми с конкретными которые могут что-то творить, делать, вот, вот они живые, на сцене стоят, могут рассказать о чем-то, вот как в спектаклях, так и в общении в живом. Ну, это, одна, это одна тоже из важных составляющих тура была. А вот скажи, пожалуйста, вот как встречали вообще? Подходили люди, спрашивали, задавали какие-то вопросы. Если задавали, то вот о чем говорили вообще? Очень много, в каждом городе были пресс-конференции с журналистами, какие-то телевизионные эфиры проводились в целом встречали очень тепло везде вот это и принимающая сторона и театр принимающий и организация вся была на высшем уровне по приему очень тепло когда с какой-то заботой такой к нам относились вот но ну, опросы а как правило очень аккуратно вначале особенно на пресс-конференциях начинали о творчестве все равно все скатывалось в какую политическую составляющую в конце концов вот и стандартный вопрос правда что ли вас 8 лет обстреливали. Это в каждом городе звучало этот вопрос, обязательно. То есть люди не верили, да, получается? Или подходили где-то люди, но в каждом городе обязательно этот вопрос звучал. Ну, да, отвечали, что да, все это было, все это реальность. Потому что народ, как-то, видимо, для них тяжело это представить, это такое абстрактное, далеко. Понятно, что когда ну, я по себе понимаю, что когда какие-то боевые действия, где-то там в Ливане происходили там. Не знаю там все или ну да там типа плохо да но это где-то далеко абстрактно и непонятно на самом деле не чувствуешь это все вот а когда вот здесь как бы с нашей ситуации немножко ситуация ближе потому что практически э, у большинства э, жителей россии на нашей территории либо родственники какие-то либо знакомые это все ближе это больнее вот и но все равно как-то не верится что как бы 8 лет что-то происходило мной Слушай, а вот скажи, пожалуйста, мне вот интересно, ты всю жизнь провел в, в театре с театром, а, насколько я понимаю, ты начинал еще в юности балетным артистом, а потом совмещал это с учебой в политехе, после того, как ты отучился в, еще на юридическом факультете, а, ты возглавил а, Донецкий областной а, театр юного зрителя, если я не ошибаюсь. Потом после этого ты работал в Свердловске, в Екатеринбурге, возглавлял Свердловский театр музыкальной комедии. Там я был заместитель, директора был там. Угу. И вот, вот, ну и теперь ты пришел в, в, в, и возглавляешь Донецкий республиканский академический молодежный театр. Вот откуда такая любовь к театру и как, как вообще вот, ты пришел к этой профессии? Ну, театр это вообще заразная штука. Собственно говоря, вот как бы заразился, когда вот попал в студенческие годы, это нас пригласили, как бы был у нас такой полупрофессиональный, коллектив достаточно сильный мощный, ну, работали, и мощный нас много приглашали сотрудники работали на телевидении там Осковская там приглашала на съемки и главный ресурс театра когда нас где-то увидел загорелась идея создать мюзиклы сказал только а с вами помогите приглашаем вас вот как и вот попав в стену театра оно как бы заражается это начальник там хочет уйти там веселые девяностые годы там там все как бы много работает скажем так я, как много много каких сферах в общем то успел потрудиться вот но как бы все равно по спирали по спирали вернулся в театр получается вот и по сей день там и нахожусь собственно говоря тот театр вот Донецкий молодежный театр это тот самый тюз который который до этого был э, до военное время то есть я вернулся по сути дела в свой же театр ну, где меня ждали вот звали вот. мне хотелось все время приехать ну там мешали какое-то время поэтому мы уехали в 2014 году я сидел семьей, с семьей Потому что надо было что-то, когда вперед в неопределенности, надо что было сначала учебно-уку. Мода для детей. В целом, где как бы, ничего не будет. И вперед неопределенности я поступило такое предложение, с комедией заместителем директора прийти. Ну Принял я его, да его принял. Это бесценный опыт на самом деле. Потому что это очень один из ведущих театров России в своем жанре. Это обладатель больше 20 золотых масок. Но ну, в целом такой мощный творческий коллектив. И э, очень большой, поэтому эти годы не прошли даром, я считаю для меня. Вот чему-то научился дополнительно что-то и как бы в законодательстве федеральному российскому пришлось разбираться, она отличалась от нашего. Вот и сейчас это все, я думаю, пригодится в дальнейшем очень сильно. А вот скажи, пожалуйста, ты наблюдал работу нескольких театров? А вот есть ли отличия украинского театра и российского? Или наоборот, есть что-то такое общее, что их объединяет? Ну, больше общее, это общая советская школа, на самом деле, как бы советского театра. Вот. там в целом есть как бы в э, творческой составляющей как бы да там в такие музыкальные грамматические театры но а в целом как бы школа организация производство сама театральная машина это все это что порождение как бы э, совет советского сталинских времен советских времен вообще как бы вот, структура театральная как бы количество театров это театральная сеть большая самая наибольшая в мире пожалуй она как на украине осталась, больше чаще сохранилась так и в россии ну вот очень больше больше общего на самом деле гораздо больше общего тюзы это вот уникально как бы э продукты советских времен опять же это только в советском союзе вы создавали создавались от театры зрителя театр для детей массово такого количества массового количества и как бы они вот сохранились в украине в россии там большей частью тоже ну, вот одно, по сути дела один и тот же продукт а скажи пожалуйста вот насколько я знаю вы давали представление для беженцев и что вот им вы показываете и показывали что-то отдельно для детей ну мы как раз больше для детей и показываем вот эти сейчас которые у нас на территории мы готовим больше из этой категории как раз больше для детей для... у нас есть такие небольшие представления анимационные либо там 40-минутные представления по совсем для совсем маленьких вот и как раз вот их мы используем для показа в госкладном нашем туре, кстати говоря в ряде городов, особенно приграничных областей, когда мы сформировали. На наши спектакли тоже организаторы зачастую организовывали тоже вот зрителей. Но ну, это бесплатный зритель такой был, вот, приглашенный тоже семьи беженцев, которые приходили на наши спектакли. Зачастую наши земляки там это они же были. Вот. Ну а сейчас как бы то, что сейчас театр работает для зрителя массово не работаем мы спектакли не показываем, традиционный процесс. И сейчас начался как бы блок работы по госпиталям, вот, выступаем в госпиталях для раненых, для медперсонала, концертная программа подготовлена, и в основном вот этим сейчас занимаемся. А вот в этой связи такой более философский что ли вопрос, вот вообще как свидетель вот этого времени, видя вот все, что это происходит вокруг нас сейчас, а вот в этом вообще есть место искусству? Если есть, то какое место занимает искусство? Театр, литература? Ну, с одной стороны, существует фраза, да, когда пушки, ребят, пушки, музы молчат. Но, с другой стороны, все равно это необходимая составляющая, культурная составляющая, это необходимая составляющая любой цивилизации. Вот. Человек, он. Как бы бескультурного продукта практически все равно да, очень тяжело существовать. Он как бы становится э, дичай, что ли. То есть культура как бы позволяет человеку быть человеком на самом деле. То, что отличает человека от животного много. Ну и к тому же примеры исторические показывают, что э, во времена войн э, и существовала театр, существовала музыка. И все это являлось одной из составляющих такой в дальнейшей победы на самом деле. Это такая иде идеологическая что ли поддержки людей в данном случае. Не только военных, людей в целом. И тех, кто в тылу, и тех, кто на фронте. Вот. То, без чего, в общем, достаточно тяжело. Поэтому, я думаю, что культура имеет место быть, и должна быть. Это обязательно. А вот те дети, которые для которых вы сейчас играете спектакли, которые живут с нами в одном времени, как ты думаешь, вот им захочется создать какую-то летопись вот той истории, в которой они находятся, чтобы потом спустя время к ней вернуться? Тяжелый вопрос. Я думаю, что у них там особое восприятие этой действительности. На нашей территории эти дети, которые, в общем-то, выросли, зачастую они на самом деле, по сути дела, не жили в другом, как в войне. Вот, конечно. Думаю, что со временем там кто-то из них вырос, когда вырастет, в общем-то, захожу эмоции, свои переживания, эту историю немножко отразить. То есть это уже от потребности будет зависеть, этих детей. Ну, как в военные времена, скажем так, вот обращаемся мы следа во времена Великой Отечественной войны, как к примеру, к как какому-то, ну, такому маркеру, что ли. Ну, после той войны очень много, в общем-то, многие как бы как не возвращались в эти военные годы, так многие, в общем-то, наоборот их описывать. Каждая своя история. Думаю, что да, наверное, кто-то захочет обязательно. Но вот ты, как руководитель театра, ты хотел бы записать свою летопись, чтобы потом это просто помнить, что было? Ну, я не то чтобы хотел. Есть такая понятность, как руководитель театра, Такое понятие как история театра, uh -huh. которым uh -huh. занимаешься, руководишь. Вот, поэтому это мы, по сути дела, вот это, каждый год пишется эта история театра, и она должна быть сохранена. Это, тут даже не обсуждается, хочешь не хочешь, это надо делать. Понимаю, да. Но да, какое самое яркое впечатление, вот, допустим, от этого последнего гастрольного тура у тебя осталось? Вот, каждый город по-своему запомнился. По-своему был чем-то запомин... Зритель... Вот, раз, разный как бы был но ну, всегда очень, очень доброжелательный на каждом спектакле наверное может быть запомнился сам тур наверно тем что вот все-таки э, я порадовался за на актив поэтому потому что вот, э, мы бы ехали в тяжелых такие достаточно условиях там были срочные воды у нас э, и практически отсутствовали монтировщики с осветителями ну, минимальный состав два человека все матировщиков вы их смогло выехать потому что остальные либо либо мы либо уволились, вот И вот коллектив в этом случае проявил себя с лучшей стороны тем, что, в общем-то, работал как единый механизм. Не вот, невзирая там артисты, там радист, монтировщик, вот надо что-то делать, надо носить декларацию, надо там, вот, помогать монтировать цвет, все монтируют цвет. То есть, как бы, вот, вот не было ни одной накладки, не было никаких вот, разборок таких за, за достаточно долгий предмет времени, когда, казалось бы, Коллектив, существует в узком пространстве, наоборот, возникают конфликты, трения. У нас как-то получилось, что наоборот, где-то коллектив сплотился даже вот за этот период времени. Что порадовало, наверное, тот основное впечатление от этой гастроли для меня лично. Ну, это яркое впечатление, да. Пожалуйста, вот я знаю, что спектакль, который вы играете, это «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова, «Как боги» Юрия Полякова. А что еще есть в репортуаре театра? И вообще расскажи поподробнее о труппе, что это за люди, как они пришли в театр. Ну, трупа тут долго можно рассказывать как бы все по-разному на самом деле но в целом как бы история создания театра вот если как вообще откуда корни идут создавался он как донецкий областной русский театр у него зрителя но создавался скажем так интересно в донецком музыкально драматическом театре было две трупы русская и украинская в свое время и в семьдесят году было решено русскую труппу забрать оттуда перевести в здание подстроенное здание которое находилось в городе макеевка и вот на его на базе этой трупы, русской трупы, создать донецкий областно-русский театр на зрителя которым вот мы посредине, как бы являемся ну поменяв уже название на республиканский и потом я встат ну как бы молодежный вот но почему это важно почему я на этом акцентирую потому что изначально создание театра с момента создания театра это э, создавалось на базе качественной русской качественная труппа именно русского театра, который имела русскую театральную школу, вот, которая играла спектакли русской классики изначально, была готова к этому. И вот этот тренд что ли сохранился все годы существования театра. Это линия как бы основная, то что это все-таки, несмотря на то, что это тюс, но это был хороший такой мощный драматический театр все время по своей сути. Помимо этого чем еще интересен наш театр? Это уникальный польской пространстве он тем что э, единственный тюз на польской пространстве который имел свой балетную труппу небольшую балетный коллектив и э, оркестр вот это наши вот те уникальные возможности которые дают нам э, творчески как бы самореализовываться наиболее широко в четырнадцатом году конечно э, с начала военных событий э, трупа претерпела большие изменения достаточно большие потери понесла кадрового состава многие разъехались кто в Россию кто-то в Крым кто-то в Украину вот. и мы как бы себя проанализировали был только вопрос тоже во время гастролей как как поменялось вообще что поменялось сейчас э, актерский состав обновился процентов на 70 процентов по сравнению с 2014 годом вот сейчас гораздо больше молодежи стало в театре вот но это талантливая молодежь которая проявляет себя пробует вот и поэтому э, я думаю что у театра нашего хорошие перспективы хорошее будущее э, на данной гастроли мы вот взяли как бы упоминаемые вот два спектакля, но выбор был не очевиден. Выбор, в общем-то, в первую очередь технической составляющей, потому что у нас возможности, учитывая такой жесткий график, большое количество городов, абсолютно разные площадки. Там начинают очень маленькие, которые там буквально там пять метров ширину, вот И заканчивая полустадионами, стадионами метров глубину. Вот можно бежать просто дистанцию, сдавать. Это в великом Новгороде такая была ровная сцена. Вот, и поэтому нам надо было определиться с теми спектаклями, которые технически смогут стать на любой сцене, и которые мы сможем играть в любых условиях. Вот это, На самом деле, в первую очередь, с этим мы руководствовались. Помимо этого были ограничения, опять же, и в техническом, и в творческом составляющей. Это часть сотрудников у нас была мобилизована с началом военных действий в ДНР, в общем-то, кадровые такие временные потери мы понесли, но на условиях гастролей надо было принять решение, взять эти спектакли, которые мы, опять же, сможем эксплуатировать. Вот. И, взяв эти два спектакля, в общем-то, опять же, мы посчитали, что они очень разные, они разные по всем параметрам, по режиссерскому обречению, по существованию актеров на сцене, под подачей материала. Вообще по драматургии они очень разные. Вот. И тем самым как бы мы э, сможем наиболее широко показать наши творческие возможности коллектива. Костяком репертуара нашего театра, конечно, в первую очередь, являются спектакли по э, российской классической драматургии. Это Островский, это Гоголь Чехов. Вот. Сейчас вот э, думаем Достоевском плотно. Вот. И, э, конечно, а там у нас есть спектакли, которые хотелось бы э, и уместно было бы, наверное, взять в данный гастролин тур. Это у нас вот есть такой, как Левша, э, и сделаны не по инсценировке, а гавторская наша театральная инсценировка а именно по Лескову. Там текст именно Лесковский весь сохранён. И в, и в наше время там это наиболее, наверное, может быть, актуально было бы, учитывать то, что заложено в самом произведении Лескова, ту патриотическую составляющую, то как бы, взаимоотношения зарубежными державами как оно было и что ничего не поменялось на самом деле за все эти годы прошло больше 100 лет а все то же самое на самом деле сегодня происходит вот. и конечно это было бы самым местным вот именно этот спектакль для данного страна но технически его невозможно было вывести на эти все площадки сейчас вот как раз мы получили приглашение на черкас на фестиваль который продолжил брать осенью и туда мы как раз повезем Левшу. Большие испытания, как раз допустим, где у нас четыре тонны воды на авансайде плавает. Катерина, это очень хороший спектакль. Он был создан <coughs> в 2012 году, мы его сделали, поставили. Но ну, очень мало эксплуатировал. Мы успели, как бы, у него такая короткая, но интересная фестивальная жизнь. Пятый Международный фестиваль театра Чехов Ялта нас удостоили честь открывать фестивали, спектаклем. Это было достаточно сложно. Мы приезжали туда за сутки практически. Всю ночь монтировали этот спектакль. и для того, чтобы вечером следующего дня отыграть его технические возможность была было У нас все получилось, все удалось Вот в Луганске мы также на фестивале показывали. Но их оценивали вообще сложность очень мало. И было принято решение военные годы он рассыпался вот было принято решение буквально в двадцать первом году мы это спектакль восстановили пригласили режиссера который ставил нашел возможность приехать в течение месяца шли репетиции актеры поменялись полностью Там буквально из всего актерского состава одна актриса всего осталась, которая играла в первом варианте этого спектакля поэтому можно сказать что это был сделан новый спектакль новый пример очень интересный и, зрителям, и зрители его любят и театроведам он нравится на самом деле вот, но э, технически, конечно, вывести его э, абсолютно нереально было бы да, в условиях данных астролей. Поэтому мы взяли как бы, э, то, что смогли взять, но считаем, что не прогадали. В общем-то, смогли показать на штатках лицом и надеюсь, что, в общем-то, понравится нашим зрителям. Я уверен, что понравится. Мне вот интересно, а как вот ты выбираешь вообще... Э, Какие будут следующие спектакли, как ты к, тем, к темам подходишь? Ну, при выборе спектакля, тут руководствуемся рядом факторов, на самом деле. Тут, в первую очередь, смотрим, наверное, пожаровости. То, чего сейчас в репертуаре тоже Комедии, трагедии, методрамы. В Возрастные категории рассматриваем, потому что мы спрятаем работаем для всех возрастных категорий наших зрителей. Это начинается с самых-самых маленьких, там, 2-3 года, и заканчивая, ну, как взрослым зрителям, там между ними еще там просто детская улитка, младшие школьники, средние школьники, старшеклассники и уже взрослые люди, молодежный так называемый репертуар То есть по всем этим нишам мы как бы стараемся заполнить, чтобы мы могли предложить на всем нашим зрителям в общем-то, какой-то интересный продукт. Понятно, что там где-то не пересекаются. что когда мы обсуждали с одним из режиссеров, постановку для молодежи, рассматривают современную рок современные какие-то пьесы. Вот, а потом он вышел с таким предложением. Рамон Джули это не молодежная пьеса. Я говорю молодежная. Вот. И ее с удовольствием смотрят как школьники, старшеклассники, так и взрослые зрители. Вечный материал, вечная тема. Шикарный... Вот. Все, все шикарно. Все сложилось. Вот. Но помимо этого, работаем также вот с режиссерами, с пожеланиями режиссеров. Потому что мы много приглашаем режиссеров. И важно, чтобы... Именно у них уже было желание поставить определенный какой-то спектакль, поскольку если навязывать что-то, ну, насильно мил, мил не будешь, и как бы если через «не могу», через «не хочу», ну, ничего хорошего может не получиться на самом деле. А когда режиссер горит желание поставить какой-то определенный материал, у него и наработки, фантазия лучше работает, и, в общем-то, лучше получается, лучше складывается. Тоже, тоже один фактор, когда мы определяемся с выбором материала. Вот, желание режиссера, если мы приглашаем со стороны. Вот. И, очень немаловажный такой фактор, чтобы. Э, ну, есть такая поговорка театральная, если в театре нет Гамлета, то нечего и ставить Гамлета. вот О чем говорить? Что просто на каждую роль, которая предполагается в будущем спектакле, не должно быть компромисса по актерскому назначению. Должно все как бы совпадать. Должно все работать и. Э, и, в общем-то, все, все эти факторы немаловажны для того, чтобы сопределим репертуары. Вот, поэтому что-то вот сказать, что однозначно рецепт, что вот мы так вот определяем. Нет, такого нет. Вот все эти составляющие нужно учитывать, когда мы убираем материал для постановки. Вот. И когда все составляющие складываются, тогда вот рождается, ну, появляется искусство. Вот. Быть шедевром, хотелось бы каждый раз на сам. Стараемся, стараемся что чтобы все составляющие совпали. Хорошая режиссура, хорошая драматургия, распределение актеров, что происходило по трупе. Вот. Та ниша, которая необходима сейчас для зрителя, которая будет востребована зрителями на данный момент. Вот. И когда эти все составляющие складываются, это почти гарантия успеха. Но не гарантия, все равно. А какое соотношение ты оценишь для себя успеха и неуспехов? Сколько было успешных, и были ли какие-то э, те спектакли, которые ты бы оценил как неуспех? Да были, конечно. У нас всякое. Этот живой организм, еще раз говорю, что театр темы, ценен, это все-таки живое, вот постоянно живое. Э, э, нельзя предсказать однозначный результат никогда в процессе постановки. Вроде все составляющие бывают идеальными, и режиссер, и пьеса, и актеры шикарные заняты. А вот что-то не складывается, не получается. Вот театр в целом это наиболее синтетический вид искусства, составляющий, там, ну, там есть и живопись, и музыкальная составляющая, и танцевальная, и актерская. Ну, наиболее вот такой симбиоз, синтетический симбиоз всех видов искусств, именно в театре сочетается в данном случае. Вот. И да, у нас, в ну, мою, как в были такие случаи, когда мы атыровали премьеру и пришло, приходилось спектакль расписывать потому что там если вот, еще может быть на сдаче были какие-то сомнения может быть все таки когда выйдем на публику что поменяется нет на публику ничего не менялось. и для избежания скажем так дальнейшего неудобства перед нашей публикой приходилось принимать такие непростые решения вложены деньги положены крут силы какие-то актерские там эмоции все но приходилось отказываться не часто это, часто, это не часто в нашем, в нашем случае бывало. Слава Богу, как бы чаще всего все-таки у нас больше удачных спектаклей, чем неудачных. Но, еще раз говорю, никто не гарантирован. Слушай, ну я как будто окунулся в другой мир, послушав тебя. Совершенно необычный для меня. Я больше того скажу. Я больше того скажу, чем еще интересен театр, это цельный театр. Если картину вот нарисовали, она существует вот именно в этом из этой кино сняли э там процесс монтажа все ну вот после выпуска оно существует в определенном виде то два одинаковых спектакля вы никогда не увидите не, то есть этот же спектакль эти же актеры вы придете через неделю там, на следующий день неважно когда это будет совсем другой спектакль пусть чуть-чуть пусть немного но он будет в любом случае отличаться вот именно такого как вы увидите по энергоотдаче, может быть, по эмоции, Это, может у кого-то кто-то заболел, там, не знаю, какие-то нюансы, кто-то что-то заболел, но ну, разные нюансы, но никогда не бывает абсолютно двух одинаковых спектаклей. У нас поэтому зрители, те, которые уже сейчас полюбили наш театр, вот зачастую, ну как бы фасуют всем, чтобы там.. До 30 раз ходят на один и тот же спектакль. И всегда находят что-то новое. Что-то видят новое. Что Какие-то новые эмоции у них возникают. Какие-то новые открытия они делают. О группе театра, коллективе театра, спектакль. Ну, в общем, это интересно очень достаточно вид искусства. Приходите в театр, любите театр. Ну вот очень захотелось посетить как какой-то из твоих спектаклей. Прям интересно. Я да? надеюсь, такая возможность предоставится. Скоро вот я хотел сказать, интересно, когда такая возможность возникнет. Пока нет планов больше в Россию приезжать с спектаклями? Ну, есть. есть у нас сейчас, вот, да, прям в данный момент, вот мы буквально позавчера отыграли спектакль в Новошахтинске на театральном фестивале угу. «Поговорим о любви». Ну, два спектакля детских, корчегов 8, и сейчас ждем результатов, это жюри оценки нашей работы. Вот, разбор спектакля был, как бы, с жюри, он, как бы, достаточно лояльный, у нас больше в основном хвалили. Какие мы молодцы, как у нас все хорошо получилось. Вот. Но подождем результатов итога подведения фестиваля. И сейчас у нас есть приглашение на три фестиваля театральных, которые должны пойти осенью. Но не знаем, как сложится. Желание-то есть. А дальше уже техническая возможность, что из этого все получится. Вот. Как оно, что будет происходить, как это будет получаться? Вот. Надеемся, что мы приедем и сможем радовать также зрителей. Это в Петербурге, кстати, приглашение одно. Вот, в э, Новочеркасе, вот буквально вчера озвучено было приглашение, уже мы подавали заявку на этот фестиваль, и у нас включили программу показа, вот, Махачкалу тоже поступал телефон приглашение дектора театра. Владислав, а скажи, пожалуйста, вот какие у тебя самые интересные впечатления детства, которые ты бы хотел всегда держать в памяти и возвращаться к ним? Ну, мне так тяжело даже ответить, какие самые яркие. Вот, потому что у меня на самом деле одежде насыщенное было детство. Вот, на мой взгляд, много было ярких каких-то моментов, которые до сих пор остались. Вот, я даже, затрудняюсь, выделил какой-то один из них. Это Какие-то, может быть, там успехи и достижения там, в спорте могли быть. Вот, э, Какие-то первовлюбленности, там, не знаю, в третьем классе. Даже затрудняет что-то выделить одно из этого всего. Вот. Но в целом у меня было счастливое детство, я считаю. Вот это самое главное. Наверное, в целом воспоминания о детстве, как в счастливом периоде времени, вот это, она самое такое большое, вот яркое воспоминание в целом об этом периоде времени. Я действительно был счастливым таким ребенком. Не без проблем, не с, без каких-то, может быть, комплексов, но в целом это счастливое время, которое я с удовольствием сейчас вспоминаю. Рискуем предположить, что детские впечатления у тебя, если бы они были записаны, в свое время, сейчас бы они были бы ярче, и к ним можно было бы возвращаться. Скорее всего, потому что ничего не записал, поэтому их и не осталось. Вполне возможно, потому что, конечно, многое забывается. Многое забывается, где-то всплывает иногда в памяти как и по, по, по, по, по какому-то поводу. Но в целом, конечно, какие-то яркие эпизоды отдельные. А дневники летописи всегда ценились именно тем, что позволяет сохранить в памяти какие-то события. Вот. Я думаю, что это хорошая вещь. Ценная. Да, вот сейчас бывает, когда, когда смотришь школьный альбом свой, некоторые лица просто даже не узнаешь. Вот. А если бы были какие-то истории связаны с этими людьми, то совсем по-другому бы уже относился к этим фотографиям. Абсолютно согласен. Я бы хотел поблагодарить тебя за то, что, во-первых, просто за наше интервью сегодняшнее, а во-вторых, за то, что благодаря таким людям, как ты, вот и не замирает культурная жизнь, несмотря на всю тяжесть нашего времени. У нас в гостях был Владислав Слухаенко, генеральный директор и художественный руководитель Донецкого республиканского академического театра. Спасибо большое, друзья, и всего доброго.